Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из Москвы. И я наконец-то готова записать свой отзыв, потому что на данный момент я полностью отбила курс, и даже в небольшом, но плюсе, с учетом рекламы и всех остальных издержек. Прежде чем зайти на курс, я очень долго думала. Я два или три раза смотрела вебинар Дарьи Антона, Uh, у меня были сомнения, потому что вебинаров на эту тему много, и каждый предлагает какие-то свои uh, интересные вещи. Но uh, чем меня зацепил, можно сказать, этот uh, курс и, и вообще ребята, тем, что из пяти часов, даже шести часов вебинара, Столько вообще никто не проводит. Я не видела, чтобы столько проводили. но там 2 часа максимум. Дарья с Антоном проводили 5-6 часов. То есть уже все спали, а они вещали. И, значит, из 5-6-часового вебинара продающая часть была ну, минут на 30 максимум. Все остальное это была именно у Антона техническая часть, у Дарьи практическая часть. Даже... И Из-за простого вебинара, который бесплатный, я уже исписала целую тетрадь всяких мудрых советов. И Дарья, конечно, говорила, что это только вообще начало, это только мизер. Ну, на самом деле, да, это только была маленькая часть той информации, которую они дают. Конечно, так как я опытный риэлтор, много, много из того, что было на курсе, я уже была с этим знакома, но оно было преподнесено под другим углом. И фраза про то, что есть риэлторы-динозавры, есть риэлторы-новое поколение, она, в общем-то, не голословна, потому что как раз мы опытные риэлторы, кто сюда заходит именно с опытом. у нас немножко другой подход. И вот этот вот другой подход, конечно, сложно менять, но это нужно сделать, потому что сейчас поколение по-другому реагирует на все. То есть, допустим, с пенсионерами, может быть, наш старый опыт и сыграет, а с молодежью, а покупает, покупают квартиры сейчас молодежь в основном, нужно уже работать по-другому. Что касается... Практически ну, вообще этой идеи э, я раньше такую идею не знала. Вот я честно скажу. Может быть, я, конечно, не копалась, вот, но сама идея исходить от покупателя для меня была незнакома. И я не понимала, как это вообще может быть. Э, но я это прочувствовала на себе. То есть э, реально за две недели работы моего сайта. У меня упало 18 заявок. Это по Москве. Из них... Из них две заявки у меня вылились в сделки. И с этих двух заявок я получила рекомендации. И в дальнейшем уже люди готовы думать о приобретении там загородного дома и так далее. Что я могу сказать? Что помимо... Ну, помимо, значит, вот этого инструмента и помимо того, что я теперь понимаю, как можно привлекать покупателей, я приобрела еще, ну, во-первых, опыт в создании лендинг-страницы, в настройке рекламы, это может пригодиться и для другой работы в плане, в плане расширения ваших возможностей, как продажника, как риэлтора. Что для меня еще было важно, что этот курс и вообще вот это обучение, оно расширило мои границы, мои горизонты. То есть, если я была раньше в каком-то вакууме, в какой-то скорлупе, то я познакомилась с большим количеством новых людей, которые, в свою очередь, дали мне другую информацию. И сейчас я сейчас я нахожусь в, такой, ну, в таком состоянии, что я постоянно открыта к новой информации. И я ее прямо хватаю, и у меня нет времени даже на то, чтобы ее всю переработать. Я хочу сказать, что этот курс, он меня сдвинул а, с моей какой-то вот наеженной колеи, а, открыл мне, там, как это раньше говорили, там, окно в Европу. Нет, мне этот курс открыл, открыл просто двери в другое пространство, в другое измерение. И, ну, в общем-то, можно сказать, что это такая новая точка отсчета в моей деятельности риэлторской. Я ребятам благодарна, я вот не сказала о, о том, как они выкладываются. То есть, что меня еще подкупило в том, что вот ребята именно выкладываются. Да, понятно, это бизнес, они продают свой продукт, но они дают больше, чем 100%. Они дают 200 и 300, и, и вот это видно. То есть и на обратной связи, я оплачивала тариф обратная связь, то есть на обратной связи постоянно все вопросы решаются. Служба поддержки, служба заботы называется, постоянно на связи. И девчонки, которые отвечают на какие-то организационные вопросы решают, и ребята, которые технические вопросы решают, то есть там буквально чат не замолкал во время э, обучения, то есть постоянно у всех какие-то свои проблемы, там то не могу, это не умею, это не получается, ребята все, на все вопросы отвечали, заходили прямо э, ну, под паролями мы ну, предоставляли пароли, прям заходили, чуть ли не за нас там все исправляли, когда уже просто мы сидим уже и плачем, что там что-то не получается. То есть именно служба заботы, она именно заботилась. Поэтому я могу сказать, что курс, он, он пролетел быстро, но самое, ну, на что нужно настроиться, это на работу с первого же дня. То есть я первую неделю была расслаблена, и потом мне приходилось догонять. Догонять, конечно, это очень неприятно, поэтому если вы все-таки готовы зайти на курс, настраивайтесь на работу сразу же с первого же дня и даже старайтесь немножко вперед идти, вот, потому что когда все идет... Ну, когда ты догоняешь, это хуже. И прислушивайтесь к тому, что говорит Дарья. Выполняйте все задания. То есть я халявила первые две недели, а потом я поняла, что, в общем, поэтому, может быть, допустим, я первую сделку сделала не в сентябре, не в октябре, а все-таки в конце ноября, потому что я отставала. Вот, ну, просто как бы у меня свои обстоятельства были. Я не могла настроиться. Вот. Поэтому тем, кто все-таки решился, я желаю успехов. Я желаю, чтобы вы не боялись, потому что деньги отобьются. Я была настроена на это с самого начала, потому что я понимала, что из тех заявок, которые я получила, ну, хоть одну сделку я сделаю. А одна сделка, ну, если по московским, конечно, меркам, это отбитый курс, даже если ну, какая-то маленькая комиссия, вот, ну, может быть, если где-то в регионах, может быть, это две сделки, но, ребята, настраивайтесь на то, что нужно работать сразу с первого же дня. Поэтому выделяйте время своих родственников, просите, чтобы вас не дергали, не отвлекали. У меня, кстати говоря, муж очень скептически относился к моей затее. Мне прямо пришлось ну, буквально на конфликт идти, вот, потому что деньги не маленькие, ну, вот, а это семейный бюджет все-таки. Но сейчас он ходит довольный и, в общем-то, он мной даже так гордиться можно так сказать, что все-таки я это сделала. Поэтому я всем желаю удачи и желаю не бояться. Пока.